итак сейчас речь пойдет о том как сделать трубку для хронографа я имею в виду именно каркас без каких-либо внутренностей для этого нам понадобится водопроводная труба ПВХ внешний диаметр 2 сантиметра клеевой пистолет и дрель все остальное понадобится там только по мелочи начинаем? Для начала нужно нанести разметку Где у нас будут находиться отверстия Для этого сразу рисую продольную линию Вдоль которой будут находиться оси датчиков Для этого беру вот такой вот уголок Прикладываю И рисую линию Дальше беру линейку и отмеряю, где у меня будут датчики. Ну, Отмеряю от одного конца 3 сантиметра, потом 5 сантиметров между датчиками и со второго конца тоже 3 сантиметра. Так, отлично. С этой стороны разметка готова. Теперь нужно нанести то же самое с обратной стороны. И как это сделать? Берем Листик какой нибудь складываю пополам и оборачиваю вокруг трубы. оборачиваю аккуратно, чтобы вот э, грань листика заходила ровно друг на друга и фиксирую в таком положении за лентой, там скотчем. Снимаю с трубы И расплющиваю Получается, что вот эти две грани Они равно удалены друг от друга Сейчас я маркером их обведу чтобы лучше было видно Теперь одеваю эту штуку обратно На трубу Теперь с одного конца а, совмещаю метку здесь и с обратной стороны рисую противоположную метку то же самое и со второй. А здесь просто обвожу по кругу, чтобы было видно, как мне резать. Так. Разметка готова. В принципе, остатки можно просто отрезать. Ну, Я такими ножницами использовать. На самом деле, режут они криво, лучше взять ножовку по металлу. Так, теперь сверлим отверстия Немножко сделаю ремарочку по поводу отверстий Я пробовал делать разные диаметры отверстий, но пришел в конце концов к выводу, что наилучшим будет где-то 2-3 миллиметра вот Сейчас попробую показать, как тут у меня все это выглядит То есть Вот оно гнездо для светодиода 5 миллиметров, а внутри идет отверстие 2,5 миллиметра для этого беру сверло два с половиной миллиметра и делаю отверстие ну только аккуратно пальцы чтобы не просверлить себя с обратной стороны. То же самое это другой пары. Все, отверстие есть. Ну, теперь разметку можно удалить каким-нибудь спиртом, ну, заодно и обезжириться. Теперь э, нужно сделать вот эти вот крепления для светодиодов. Для этого беру кусок трубы и отрезаю от него колечко. Это колечко разрезаю тоже на четыре части. Теперь нужно в этих креплениях просверлить дырку. Тоже пока диаметром 2,5 мм. Так, кусочек. теперь беру две зубочистки и вставляю их в отверстие кстати можно проверить насколько ровно все получилось просверлить ну видно немножко есть перекос но это не страшно так, Держу и наношу клею вокруг отверстий. Надеваю Плашки вот эти И для уверенности еще Обхожу по канту Теперь то же самое с обратной стороны. Готово, ну теперь нужно подождать пока все это дело высох... застынет Пистолет можно отключать уже Ну вот прошло что-то около 10 минут, клей вроде прихватился Так, теперь все, эти зубачистки уже можно доставать. Немного тоже прихватились. Так. Теперь будет сверло диаметром 5 мм. Вот как раз вот под такие самые распространенные светодиоды. Но для того, чтобы случайно не просверлить полностью, я сделал вот такой вот ограничитель сломастера. То есть я смотрю, чтобы сверло... Ограничивалась им не более чем на длину светодиода. Ну, вот где-то так. И сжимаю. Сразу скажу, если пытаться как-то рукой придержать, без этого ограничитель ничего не получится. Сразу насквозь пролетает. Ну вот, все готово. Теперь можно ножичком срезать зусенец, который тут образовался, ну и так далее для всех остальных. А светодиоды они имеют небольшой допуск, иногда они чуть меньше 5 миллиметров, чуть больше. Из-за этого они или туго входят, или Слишком слабо входит. Ну, вот этот входит нормально, круговато, но не сильно. Ну вот, в принципе, все. Трубка готова. Небольшое послесловие о диаметре отверстия. Вот я говорил, что наиболее оптимально это вот где-нибудь 2-3 миллиметра. Если сделать меньше, то датчик получится ну, очень хреново, он не будет практически работать Если сделать больше, например, вот как здесь Идут все 5 миллиметров То датчик, в принципе, будет хорошо работать, но он будет менее чувствительным То есть, что я под этим понимаю Если э, диаметр где-нибудь 2-3 миллиметра то он вполне будет вот срабатывать на иголочку. Если диаметр будет вот такой вот 5 миллиметров, то ну вот надо хотя бы вот диаметр вот как это сверло 2-3 миллиметра. а это все.